Так, в игрок мог средств рейс перенесли в игру. один, бронза один, железо один, хорошо, хорошо, молодец. Так. А это что значит? Так, кто знает, что это покупаю? Один процент. чего-то. Это хорошо, но сказали копить, копить копейки на первом месте, чтобы что-то выиграть. Так, а какие мы сейчас посмотрим, как я выиграю в конце? Ну и окей. Это ясно, за вас лайк, подписка, чтобы я выиграл и показал практику новую практику. Я лучше показать, чем рассказать на собаке, Это лучше получается, чем рассказывать. Чего я должен делать? Это сложный момент, да, покажу, вот, показываю. Так, теперь я, надену, я надену вот так, понимаете? Да, вот, ну, это вариант, поэтому подождите, спешу, спешу Так, да, значит, стратегия, скорость, сила, тактика, честь и все в этом битве. запомню про рейдинг а, чувствую себя учителем вау, вулкан вулкан, который с водой, вулкан, который славит да, вторым делом берем атаку, берем атаку но если у вас такая долгия, то вот, вы кузнец, мэджик, защитник, демон, риск. Наруто смотрел, ссылка на канал Макс, риск в описании, или просто напишем Макс Риск, Наруто, Макс Риск ворует на юге. Так, потом нажимаем в атаку, берем миллионов, него на... Слышь ты, Суприте. Слышь ты, потом... Я понял всех, я понял. Берем также, берем g 400 стрмный еще кое-что, призываем, атакуем. Потом одного сюда, потом путь, путь. Стоп, это. А, это мой, мой солдат. Так, по мне. А, а! -а на тактиках! Тактичный человек! Просто так, так, так, так. Стоп, а может, давайте пойдем сюда, возможно, он чуть построен. Привет, ули. Нет, так, в это да был, возможно, он что-то уже раздумал. Пошли все, проверить? Ладно, отступаем. Я понял, он башню строит. Тихо-тихо, она убил. Ладненько, а ну-ка захватим. Все же что-то есть. Давайте. Атакуйте миллионы. Так, захватывайте миллионы. Учитесь миллионы. Были а оучников. Ладно, так тем самым ускоряем, потому что нужно почистим все в этом духе. так перетнираться. Я такой вот... а вот здесь враг здесь. Ох, седьмого уровня слышишь? Ёл, ёл. Попался. А я не пойду так окей давай давай давай я там где-то там запускай я на 300 копий вы довольно за 300 уж ты кошкин то чувствуешь что мы реально пройдем сейчас нет нет победа отлично сейчас он что призывает снова этим ненчиком опасно давайте точка сбора хорошо нова вот тактика скорость да, вот так и меняем так. вот так и прибавим но дело в том, что не просто так не просто так выбираем все здесь а потом призываем Антона большого потом собрались хоть несколько бойцов Потом тактичный, тактичный, тактичный. Он тут, он тут, все атакуйте его. Он он на базу нашу пойдет сейчас. -мо, я понял. А, сделался с, с, с роликом? Я прошу. Вон он. Он атакует на нас. Я нас спать Ну как вот это уже умрет, пожалуйста, не надо. Хорошо, я понял. Нет. ну-ну, друзья, бы сами на вот это не скиньте лайки. А, давай, ч такие ты медленно слышать? Файр, по пробьет строителя здесь один-один мне нужен давайте так в принципе атакуйте да в принципе атакуйте о май гад о майгать ну друзья он напьел как это? Так опять, блин. Но... демон уже уровня. Но это вообще не звук, отлично, так. Вот, вот, вот. Так. так, так. Дайте мне застрять, ну, умоляю моляю. Так, где он, где их убили красавчик но их много Вторым делом запускаем фарбол этим делом ну как то выспокойтесь, успокойтесь дайте подумать тактику тактичность так окей сюда вот здесь но я о май как это плакать только нет не прокачан все прокачано. Войска не атаку не атакуйте. Просто молитесь за нас. Так контакты, Я Они уже атакуют! о май гад! Ну как так быстро? Да, блин! Я даже не смогу входить в него. У него армия просто нереальна. Йоу. Йоу. Смотри, чувак. В общем, друзья, я не знаю, какого... Главное, пойкафовать. Пошел. Ты чушь, он побегал? Слышь, чушь, он побегал? Я не хочу бегать. Хочу расстрелить, почему он такой сильный. И разобраться, помочь вам. Он просто так хорошо поиграть лишь бы ролики записать, а научить вас, а научить вас, а все, так смотрим чем ты делаешь, мы просто ролики тоже записываем эти люди, потому что вот смотрите учитесь бой см смотрим бой, ну вот мы тоже смотрим бой, реальный бой, они а фантазированный бой, ты смотришь только нет, я хочу один бой, который мне нравится вступить и никто не может мой бой смотретьико меня это так где он где он вот так вот ну, обычным ну хоть кусок седьмого огоф чувак чувак как ты это делаешь нешь ю как ты делаешь так мы конечно не сдаемся мы смотрим сможем ли моя армада победить если мы сможем то логично логично что он опять ушел упрокачанный если у вас ваши кости наша не прокачаны, то извините, с вы реально проиграете. Кстати, а опустение демон 1600. По-моему, демон сильнее. Если бы у меня был демон, дай бы забить. Ты чешник по паргунчике, стоишь, лоу. А да, так атакуйте. Дель. Ну что, у меня обычная тактика, я бы не регионал пройдворков. Ах, кто эконом. Да, не экономит. Кстати, они экономные. Они есть В будущем они понадобятся. Их нравятся эти вот демоны. Все брать Такой расклад, потому что демоны... Да Кстати, он кузнеца еще взял. Респект у вас. Значит, он смотрим мой ролик. Потом берет кузнецовый косметчик. То чувство, что... Это такой, нет, это не Сред... Сред... какие у него колодки. вообще шикарно. Да, только дело в том, что у него куча прокачек. Ну, есть вывод, что вы от кого-то копируете ее. кроме список. Берите за месяц берите часики и все. Это шикарно по Шикарно. перебрал. здесь регенерации чего не брали регенерацию скорее всего просто прокачанный и смысл регенерацию не брать смысл брать регенерацию сначала же. а в будущем она очень понравится вам... не ну я показывал вам битву долго но, см, все с вами, сами все они очень понадобятся так что 50 на 50 но я рекомендую его прокачивать рекомендую прокачать Поэтому, друзья, берите, берите, прокачивайте. 120-35, да? Да, нет, я такой не буду, может там орда. А урду можно увидеть Так что не берите. Даже если я проиграю, не совету брать. Прочно вам показывать. научит наш народе были сегодня с да. вроде пока что все просто он прокачен просто он прокачен седьмого. нет у меня седьмого Шестого. да нет у меня у меня есть только скоро скоро 6 с помощью как я зовут кстати М -м -м. целительницы с помощью целительницы с новым скином о май гад если вы не смотрели новый скин Слетельница, Пикси, я зову Пикси. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Всем удачи и пока.